А был ли мальчик? А мальчик? Может быть мальчик? Может мальчик? мальчик? Может Может быть мальчик? не быть мальчик? Может быть мальчик? Может Может и мальчик? а мальчик? мальчик? мальчик? мальчик? Может мальчик? мальчик? Открыть окна, задернуть за на воле не смотреть. Открыть окна, задернуть за навески на воле не смотреть. А был ли мальчик? А был ли мальчик? Открыть окна, задёрнуть занавески, и на воле не смотреть. А был ли мальчик? Пустить бы на этот идиотский мир какую-нибудь тьму египетскую. Или такую войну, чтобы все перетрались и побивали друг друга. Рабы и рабовладельцы, и чтобы осталось на земле одно юношество с отвращением прошлому своих отцов и дедов. Подержать занавески на воли не смотреть. Мог на задернуть занавески на волю не смотреть. Животные. задернуть за навески и на волю не смотреть. для мальчика.